Приехал выбирать Кио Сарента, выбрал то, что хотел. Этот салон Альтера понравился. Рекомендую, кто желает приобрести автомобиль, обратиться в этот салон. Менеджер Даниил. Поздравляю с покупкой. Спасибо.